Добрый день! С вами интернет-магазин Спарта Экстрим Бибайк. Сегодня поговорим с вами про вот такой вот шлем. Это велосипедный вариант. Также этот шлем является универсальным. Его можно использовать для катания на роликах, самокате и скейте. Шлем фирмы Каска. Модель называется Techfire TC. Это немецкий производитель. Они производят... Шлемы для разных видов спорта, в том числе и для зимних видов спорта. И по безопасности и ударопрочности на сегодняшний день они одни из лидеров. Что могу рассказать об этом шлеме? Это самый бюджетный шлем из своей линейки. Все шлемы каска идут, идут с козырьком, это их вишка. Козырек можно снять, если он не нужен вам для катания. У него 18 отверстий вентиляционных. Шлем хорошо продувается, в нем очень комфортно кататься, в том числе он очень легкий. Здесь использован композитный пластик сверху. На этом шлеме есть резинки, которые можно заменить на другой цвет, чтобы придать оригинальности дизайну. Также эти резинки являются светоотражающим элементом, который позволит вас хорошо видеть на дороге другим участникам движения. Шлем выпускается в двух цветах. Вот такой вот белый и графитовый. Вариант очень интересный. У них универсальный размер 52-57-59-63. Поэтому эти шлемы можно присматривать даже детям и подросткам. Что по поводу внутрянки. У него, конечно же, есть съемная часть, которую можно стирать. Мягенькая. У него достаточно хороший, эм, хорошая система подгонки по голове. Этот элемент светоотражающий. Также у него очень удобный, не самый дешевый ремешок и хорошая застежка, которую можно расстегивать одним движением руки. Заходите к нам на сайт, выбирайте шлемы, которые соответствуют целям вашего катания bebike.kyiv.ua